Следующий вопрос, мы продолжаем отвечать на вопросы, спасибо большое, вопросы замечательные, мне прям нравится, иногда сижу, см смотрю вопрос, пытаюсь с ним разобраться, потому что не всегда есть в вопросах вопросы, но будем разбираться вместе. Итак, сижу в интернете, тупо играю в солитер, никуда не хожу, сижу дома иногда лень, но когда выйду на пробежку, силы появляются. Иногда заставляю себя, тупо ем все подряд, пью кофе, нервы сдают, нервничаю по работе. Такой э, человек сам себе поставил такой диагноз, да? Сижу тупость играю в солитер, лень, ничего не делаю. Ну, иногда на пробежку выхожу и все время в нервах, в переживаниях. И вопрос сам, как выйти из этого состояния. Вот знаете, я, э, у меня есть рецептов. Я как профессиональный тренер работаю с 2005 года, а вообще в принципе работаю с всякими разными такими вопросами еще раньше, намного раньше. И у меня очень много есть информации, вот что сделать, как сделать, и пошаговые стратегии, есть техники, упражнения, все время совершенствуюсь, обучаюсь. У меня есть курсы, программы, на которых можно всему этому научиться. Но я сейчас хочу вообще про другое сказать, вообще по-другому буду отвечать. Да? Вот вопрос, еще раз, сижу дома, тупо играю в солитер, ничего не хочу делать, сижу, нервничаю, волнуюсь, страдаю, переживаю, ну и как бы там просвета нет в этом. да? Как выйти из этого состояния? А вам это надо? Отвечу я вам вопросом. Вот такой хороший вам вопрос. Вам, вам это надо? Да, вот есть у человека внутренняя мотивация, она вас заставляет либо двигаться, либо сидеть, то есть у вас есть там кто-то что-то внутри, что вас либо заставляет что-то делать, и вам тогда легко вы встаете, вспоминайте все, да, такие времена у вас были, когда вам делать ничего не хотелось, сидели там, смотрели телевизор, даже мыться и чесаться не хотелось, да, переодеваться постель не заправляли, а были такие времена, когда из постели вылетаешь, прекрасное желание, настроение, мир менять, вы двигаетесь все время, что-то делаете, прям скачете, ну как на волне на какой-то, в драйве находитесь, да? У всех такое было, я уверен, что у всех такое было и многократно. И такие состояния, и такие состояния. От чего это зависит? Это зависит от того, что вам надо. Если вам надо тупо сидеть в солитер играть, ну сидите, играйте, кто вам мешает. Это ваш выбор, вы ну, для себя решили так жить, вам по всей видимости так нравится, вы так хотите, получаете удовольствие, сидите, страдаете, волнуйтесь, никуда не выходите. Ну и в общем-то пусть жизнь так проходит постепенно, ну как сказать, постепенно мы стареем, умираем, ну и когда-то придете, долежите до момента, когда просто не проснетесь и все. И ничего страшного, вы просто помрете, и ну, жизнь прошла. На самом деле очень у многих людей так она проходит. Да? Посмотрите на многих людей, которые вот они сидят, они ожидали, что их кто-то будет спасать, что их кто-то будет любить, их будет там ну, до пенсии их, им будут помогать, а после пенсии государствами будут помогать, и они будут жить счастливо, ничего не делая. Ну вот посмотрите на таких людей, ну вы такие же и что, ничего такого, нормально все. Лежите, играйте в солитер, смотрите телевизор, кушайте котлетки, все нормально. Есть второй вариант, вот есть, а есть другая мотивация, да, когда вы чего-то хотите достичь. Если вы реально чего-то хотите достичь, то вы найдете силу, энергию для того, чтобы пробежки делать, и цели писать, и учиться, и ходить куда-то, и двигаться. Ну То есть, если у вас есть мотивация поменять свою жизнь, вы поменяете ее. Я занимаюсь с многими людьми и в них это очень часто прослеживается, что они такие лежали, лежали на диване, потом подскочили, я буду сейчас бизнес строить, их хватает там на два дня, ну некоторых на полчаса, некоторых на месяц хватает, а потом они, ой, это бесполезно и все такое, и бросают это и продолжают лежать на диване. А есть люди, которые делают, строят, воссоздают, ломаются, снова строят, по ступенькам поднимаются, скатываются, снова встают, им так надо жить. А этим людям так надо жить. Я вам сейчас хочу дать маленькое упражнение, буквально вот крошечное. Давайте сделаем его для того, чтобы понять, как вы будете жить дальше. Можете закрывать глаза или не закрывать, так расфокусируйтесь, посмотрите вдаль. Ну, на сколько лет хотите, на год, на пять, на двадцать лет дальше в своей жизни, в будущее. И представьте там себя, как вы там живете. Вы там обрюзлые, жирные, некрасивые, в прыщах, нечесанные, лежите на диване, смотрите телевизор? Или вы там какие-то другие? Если вы там в будущем сидите дома, переживаете по поводу заплатят вам пенсию, не заплатят, ну значит вы к такой жизни идете, она вас мотивирует, вы так жить хотите и будете, как вам хочется. Если в той жизни я вижу, что мы там, гуляем, бежим с женой по берегу моря, прекрасно выглядим, у нас прекрасное настроение, прекрасный тонус, у нас прекрасные доходы, которые нам позволяют там жить, значит, я буду жить так. Теперь вопрос. Если вас устраивает, идите туда. Если не устраивает... Напишите мне потом email на экране, напишите мне, как вы выйдете из того состояния, в котором вы находитесь. Я знаю, что у разных людей есть разные рецепты. Кто-то встал и пошел, кому-то нужно пойти учиться, кому-то тренера найти, кому-то нужно, чтобы ему кто-то просто пинка физически дал по одному мягкому месту. Ну и знаете, под, хороший подзатыльник. Ты кто? Вот ты кто Тварь дрожащая или ты человек с душой, который пришел сюда показать, чего ты стоишь. И все. И дальше вы выбираете. Ответил я на ваш вопрос? Напишите мне на почту, как вам мой ответ и что вы по этому поводу думаете. До встречи.